Привет, любители психологии. Добро пожаловать в новое видео. Считаете ли вы себя достаточно осведомленным, чтобы заметить у кого-то признаки депрессии? Если вы тот, кто часто читает статьи, смотрит наши видео и часто посещает другие сайты или читает журналы, связанные с психологией, то вы можете ответить «Да». И хотя мы безусловно благодарны за движение по повышению осведомленности о психическом здоровье, которое происходит во всем мире, нам возможно еще многое предстоит узнать об истинной природе депрессии. Пожалуйста, помните, что это видео предназначено для образовательных целей и не заменяет профессиональную консультацию. С учетом сказанного вот 7 нестандартных привычек, которые вы можете развить, когда у вас депрессия. Во-первых, нерегулярный сон и привычки в еде. Наиболее заметным симптомом депрессивного эпизода является значительное нарушение режима сна и питания человека. И да, хотя наиболее распространенными проявлениями этого являются бессонница, потеря веса или отсутствие аппетита, некоторые люди, борющиеся с депрессией, могут поступить наоборот и в конечном итоге много спать или переедать, это называется атипичной депрессией, и те, у кого есть этот специфический тип депрессии, подвергаются большему риску быть не диагностированными, уволенными и ошибочно помеченными как просто ленивые. Номер два. Перепады настроения или вспышки гнева. Замечали ли вы, что в последнее время вам все труднее контролировать свои эмоции? Часто ли вы расстраиваетесь, сердитесь, раздражаетесь или обижаетесь? Даже если мы можем представить кого-то, кто находится в депрессии эмоционально оцепенелым, пустым и апатичным, депрессия также может сделать нас более капризными и эмоционально неустойчивыми. Частые нехарактерные вспышки гнева, такие как внезапный плащ без причины или внезапное нападение на кого-то, на самом деле могут быть восприняты как признак того, что чье-то психическое здоровье разваливается. Номер третий. Приглушенные крики о помощи. Вам трудно просить о помощи? Как бы нам ни хотелось больше ни в ком не нуждаться, нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи, когда она нам нужна. Проблема в том, что людям с депрессией часто бывает очень трудно это сделать, из-за страха, что их близкие могут воспринимать их как обузу или что их борьба может быть обесценена и неправильно понята. Поэтому вместо этого они прибегают к приглушенным крикам о помощи. Некоторые примеры включают в себя отрицание того, что что-то не так, даже когда они уже плачут или ломаются, отпускают самые уничижительные шутки или имеют темное чувство юмора, или придумывают легенды, которые являются ложью. Номер 4. Перерасход или импульсивные покупки. Ваши покупки или расходы в последнее время вышли из-под контроля. Часто ли вы ловите себя на том, что покупаете много вещей импульсивно, хотя раньше были экономными и финансово подкованными? Для некоторых людей, страдающих депрессией, такое поведение не является редкостью. Покупка вещей, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы отвлечь внимание или повысить самооценку, скорее всего, является неадаптивным механизмом преодоления. Номер пять. Постоянный поиск смысла. Поиск смысла – это то, что присуще человеческой природе. Все мы ищем причину своего существования, задаемся вопросом, какова наша цель, но в отличие от людей, борющихся с депрессией, обычно это не находится на переднем плане наших мыслей. Однако депрессия заставляет нас чувствовать, что мы постоянно тратим свое время и потенциал впустую, когда не гонимся за величием или успехом. Вы слышали знаменитую цитату, написанную Луизой Мэй Алкот: «Я хочу быть великой или ничего». На самом деле, даже если вы не достигнете удивительных целей или не добьетесь славы и богатства, ваша жизнь все равно будет стоить того, чтобы жить, потому что существование само по себе уже так прекрасно и значимо. Номер шесть. Размышления о жизни и смерти. Часто ли вы или кто-то из вашего окружения проявляет философские взгляды? Вы могли бы заметить, если бы когда-нибудь оказались рядом с людьми, борющимися с депрессиями, то, что они могут быть очень проницательными и мудрыми не по годам. Это происходит потому, что они тратят много времени на размышления о таких вопросах, как жизнь и смерть. Действительно, депрессия может сделать даже самых спокойных и экстравертных из нас более интроспективными, глубокими, философскими. И номер семь. Быть более изобретательным. И последнее, но, конечно, не самое важное. То, что вас удивило в депрессии, это то, насколько она может подпитывать творчество и самовыражение. Арнест Хемингуэй, Фрида Калла, Курт Кобейн и Винсент Ван Гог, что у них всех общего. Что ж, вполне возможно, что художественный гений и психические заболевания часто идут рука об руку. Мы, конечно, не романтизируем депрессию или психические заболевания, но стоит отметить, что наличие творческого выхода для лучшего самовыражения может помочь нам справиться с такими болезненными и сильными мыслями и чувствами. Итак, узнали ли вы что-то новое? О привычках депрессии. Помните, если вы или кто-либо из ваших знакомых борется с чувством депрессии или тревоги, пожалуйста не стесняйтесь обратиться к профессиональному психологу и получить необходимую помощь. Вы нашли это видео проницательным, расскажите нам об этом в комментариях ниже, пожалуйста поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые тоже могут найти ценность в этом видео. Обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите кнопку колокольчика для получения новых видео. Большое спасибо, что посмотрели и увидимся в следующий раз.